А вот я реально тут задумался, а может мне какой-нибудь свой новый канал? С... Собственно, новый канал, не игровой вообще завести, а? Вот, беспроводная мышка. Бэтмен Архам Цветы загрузилась, поизгружаем, контент идет. Бэтмен Архам Промышленный легко, театр легко, ну ладно, этот на интерфиграем, этот на продолжаем. Ну вот, ну, смотрите. Слушай внимательно, Бэтмен. Браво, Брюс! Ай, как это... Сейчас. Вот И думал, как надо это начать заново. Да, мы начинаем заново. И летом, кстати, ребят, будет не несколько видео из летнего времени. Браво, бис. Ай. Вот так вот. Ой, блин. Длиннолитий, ну Откуда, кстати, длиннолитий знает про то, что Бэтмена? Брюс Уэйн что про это в этой игре должен знать только один и это, дворец либо дворецкий либо либо джокер должен знать что либо как бы этот ого я нашел тут. А, блин. так не надо контр... А контр надо, блин, он брюс, ну, блин, убеги. Ага. Ай, блин, был Вот, второй удар. Длиннолепнул был бы. Ну, у меня камера уходит, собственно, камеру на это лучшее выступление. В моей жизни нужно было эту. М -м -м, мышка очень какая-то Приступим Об этом знает только двое Человек, это Альфа И, ну, конечно же Некоторые еще приближенные Плюс Уэйн не знают, что плюс Это Бэтмен Вот первый за прогремел. Не уди чёрт. Теперь я стану собой Батмен. Ну, ладно. Я буду... Наверное, дачу тоже буду... Не, то есть, блин, я должен убегать от глина лифа. И вот он первый себе залп снес. Сколько там здоровья? Это вроде бы 80%. Не, ну, даже 20%. Фу. А -а -а. Так, когда он рвёт, надо прийти... Либо надо при Лучше выступление. Победить заступление. Ликова. У меня мышка работает, но нормально. Вот, первый, с первым ударом был только что. OO51 Hey look... Hey look No я не, я не, понял, как этого Диналикова побеждать, честно говоря. Я лучше Бэтмен Архам Осал поиграю немножко, потому что, ну, реально не знаю, честно говоря, как ликва побеждает. Ну и начнем, пожалуй, мы с вами снова с самого начала Бэтмен Архам Осал. Увидимся, ребят. Пока-пока. Давайте до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока, Бэтмена -пока,